ПЗЗ – это документ, который представлен в виде зон города, который дают картинку жителям, в какой зоне находится данный участок, его строение и так далее. Почему он должен познакомиться с ПЗЗ? Для чего он должен прийти сюда, узнать судьбу своего участка? Ну, для того, чтобы понимать, возможно ли там строительство, есть ли какие-то ограничения на данной территории. Это все представлено. Здесь на карте. Пришел Севастополис, хочет узнать, что за правила землепользования, на что бы ему обратить внимание, вы рекомендуете? Естественно, на зону, в какую зону он будет попадать. Если у него уже есть кадастровый номер, мы легко определим, что это за зона, если есть там ограничения, мы ему объясним. Тома ⁇ это параметры, которые представлены. На данных территориях, то есть по, по территории мы смотрим, какая у нас территория, дальше смотрим, какие виды попадают на данную зону и уже конкретно параметры. А где найти можно информацию, если я на в Анахимовском или в, в Горянском районе живу, куда обратиться? На сайте правительства вся информация имеется, то есть либо по сайту, либо вот у нас представлен. Раздел, в разделе «Документы» есть э, на сайте архитектуры, а также ну, просто на сайте правительства вы можете зайти э, и увидеть интерактивную карту, а также подгруженные материалы к этой интерактивной карте. Люди довольны данным ПЗЗ, они все, в принципе, под, попадают в зоны, которые их устраивают. Все, в общем-то, отсюда уходят довольны. У вас есть участок, дача, дом? Да. Вы узнали судьбу своего дома-участка? Да, у нас все хорошо, изменения не затрагивают. Волновались? Очень. Доступная информация, понятно? Я только начала смотреть. К сожалению, карты на сайте правительства не загружаются, не подгружаются. Сами тома подгружаются, по ним информацию получили. Если у меня возникли предложения и замечания, что делать? Если есть замечания, вы также можете оставить их на сайте, либо записаться к нам в журнал. Вот, все будет учтено, будет комиссия, которая будет рассматривать все предложения и все это учтется и люди останутся довольны.